Всем привет, с вами я Скирил Лев. сегодня я хочу сказать спасибо, что проявили активность под последним видео про сиреноголового, и нас уже 48 человек, ура! Кстати напишите в комментарии как нас назвать, кстати еще мое видео попало в топ видео по тегу Саринхад. по традиции я должен выжать все соки из этой темы, поэтому погнали! В этом видео автор пришел на кладбище, где увидел следы крови и костей. Поначалу все было нормально, перед тем, как он услышал сирену. оборвалась. И на этом конец. Но на этом не конец истории этого видео. В описании я нашел то, что показало всей карты. В описании автор написал, что видео не монтаж, но и не настоящее. Он сказал, что данное видео создано с помощью программы Unreal Engine. Кто не знает, тот познает. Данная программа, это еще и движок для создания 3D игр. Поэтому можно идти к следующему видео. На данном видео автор запечатлил сиреноголового. На аэропорте. Приятного просмотра. Как вы думаете, фейк это видео или не фейк? Напоминаю. Рост сиреноголового составляет 12 метров. Добишь 40 футов. Возможно автор карлик. А возможно. Деревья маленькие. Возможно это видео даже и настоящее, так как следов кривого монтажа незаметно. На данном видео автор говорит, что возвращается на то место, где и был заснят сиреноголовый. Давайте же посмотрим. если я вас напугал, оно могло быть и громче, но я не хочу чтобы вы оглохли, в описании есть ссылка где написано наш аниматор и ссылка на нашего чела, который был на десятом месте. Поехали дальше. Не знаю, как вы. Но лично я просмеялся. Кстати. Извинюсь за скример. Данное видео не несет ответственность за вашу уши. Поэтому просим прощения. И продолжаем. Думаю Паранормал Ворд это уже чересчур. Но ну, выглядит как фантазия на Арика. Самолет смело могу сказать футаж для монтажа. эти вообще там причем. На данном видео наш оператор ходил по лесу и снимал. Возможно домашнее или семейное видео, но потом он увидел что-то странное. Хочу сказать важное. На данном видео я старался 10 часов. Поэтому пожалуйста поставь лайк. Но ты можешь конечно и дизлайк. Ведь это твое мнение. Подпишись чтобы не пропустить мои видео. Напиши в комментарии по поводу подборки. Спасибо. Как бы это ни выглядело подозрительно. Хотя бы на экране не бегает горилла и не убивает человечество и съедает оператора. Возможно это даже был не сиреноголовый. Yo, what is going on YouTube welcome back to another video another adventure that I have for you guys today I'm here with my little brother Hamza наши блогеры пошли в лес. So We are going to be going through the woods, and we heard that Slenderman is somewhere in these woods. Now we tried coming here during the night once, and we couldn't find anything because it's so dark. So we decided to come here during the day and do a little bit of exploration to see if we can actually find Slenderman. So smash that like button. Mm -hmm. Yo, bro, okay, yeah. So now we're like, like, really really really do Yeah, That yeah. like, like, is Выглядит интересно, но очень похоже на монтаж. К сожалению, не мне решать. Наши блогеры с третьего места вернулись в тот лес. Посмотрим, чем это закончилось. He sees us. Don't make any sound. Make any sound Yo, my camera's not working. Anymore. He's gonna hurt us. Yo, what the heck? He's gone. Yo, he he's gone, dude. Dude, where did he, where go? Did he go? Dude, for sure something Dude, I'll get you this Holy moly guys, siren it was literally huge. He went down inside there. We're gonna go follow him right now But you... Hi, uh, I heard that this forest right here uh, It used to be swamp here and over there so when I am walking and um, I It's so soft. Но я не как Почему я решил это поставить на последнее место? Да потому что наш боярин уже совсем кукухой и поехал. Это я имею себя и мир. Зачем этот инопланетный корабль? Зачем это делать? Много вопросов, но мало ответов. Я просто напомню, что есть такая волшебная кнопка лайк. Так вы покажете, понравилось вам видео или нет. Также это меня мотивирует делать больше видео. На этом я не прощаюсь. С вами был я, Скирилев. Желаю вам сладких снов.